Дамы и господа, всех приветствую. Беленицкий институт карма йоги, курс второй. Завершающая лекция по теме, как увидеть карму своей страны. Конечно же, все начинается с того, чтобы увидеть свою карму и увидеть последствия своих действий. Мы с вами в первой лекции начинали с того, что вы смотрите какую-то свою давнюю 20-летнюю или десятилетнюю прошлую ситуацию, которая вас как-то потрясла или же взбудоражило сильно эмоционально, а потом смотрите последствия этой ситуации, что произошло в действительности. Мы с вами говорили, каким образом увидеть карму своей родовой капсулы. И эта карма родовой капсулы проявляется в вас, и в ваших предках, и в ваших потомках. То есть, что случилось с вашими родственниками, с вами, и с вашими внуками, детьми и каким образом вот если говорить в общем вот таком большом глобальном родовом контексте как это все может может увидеться ну например события которые влияют на родовую карму карму рода это иммиграция в другую страну или переезд в другую страну например на работу по десятилетнему контракту какому-то длительному или вы отправляете детей учиться, например, на 4 года, там, в Италию, Финляндию, Германию, какая разница. И вот это как раз то событие, которое может серьезно повлиять на, на весь ваш род, потому что, когда кто-то учится в стране более продвинутой, чем та, откуда вы родом, или вы переезжаете, потому что вам нужно убежать от каких-то событий, или пример этого года война, и вы в этой стране приживаетесь, то есть вы умудрились там за 3-4 месяца взять язык, найти себе работу, как-то адаптироваться, обосноваться. И вот далее вы решаете, что ваша семья будет жить здесь, и вам помогают как-то, у вас есть пару лет, чтобы освоиться. И вот эти события, они меняют всю родовую капсулу. Судьбу кармическую. Или, например, кто-то решил послушаться то что предлагал товарищ навальный не могу сейчас сказать положительного персонаж отрицательный каждый видит по-своему деятельность навального я бы например не выводил людей которые мне доверяют чтобы их позабирали в тюремное заключение но он выбрал вот такой вот путь. то есть когда мы говорим о вот кто-то из родственников или там вся семья загудела за решетку. Это, естественно, меняет всю родовую карму, потому что неизвестно, что получится дальше и как это получится. Каким образом увидеть карму своей страны? Итак, с чего нужно начинать, чтобы увидеть карму своей страны? Я пытался сделать три лекции по карме Украины, одну пришлось стереть потому что я там наделал ошибок, извините, так уж получилось. Бесполезно абсолютно смотреть вот всю карму целиком, потому что вы утонете в количестве переменных, которые преобладают в экономическом и политическом контексте, потому как каждое событие куда-то смещает. То есть у нас есть вагон, школьная физика, одна сила сюда действует, другая туда Третья туда, и вот эти лебетраки щука раскачивают вагон, плюс есть какое-то сопротивление, плюс есть рельсы, и вот как этот вагон может удерживаться. Вы наверняка видели видео, когда на какой-то грузовик что-то грузят, и вес, как бы чисто с точки зрения физики, картинка выходит за рамки базы, и грузовик переворачивается. Вот это вот карма страны. Точно так же, как переворачиваются грузовики, переворачиваются корабли, также точно карма страны может поменяться. Для вот этого примера я взял вам два события. Одно событие это 70 лет или там 72 года до нашей эры. Это восстание Спартака в Италии. То есть началось все с 3000 римских гладиаторов. Это были нерабочие. Как нас уговаривали, когда мы учили марксизм, ленинизм в институте и в школе в мои годы, это были гладиаторы. То есть это были войны, закаленные в боях, они убивали друг друга, они знали на что шли, но так получилось, что вот они были все рабы, Спартак был гладиатором, гладиаторы были рабами. В то время в Риме модно было иметь рабов, и все время занимались пополнением этих рабов. И в какое-то время количество рабов достигло 1 трети населения всей Италии. Армия Спартака, по-моему, была 60 тысяч человек или, или больше. И в начале восстания Спартака рабов этих рассматривалась как... Ну, хулиганство вот какое-то. Это они не рассматривались как, как целая армия, потому что вначале даже не знали, сколько их на самом деле, пока не отправили какие-то легионы на усмирение, которые были разбиты опять и опять и опять. Что интересно, так как Спартак пытался, ну, по свидетельствам Плутарха, если вы знаете эту фамилию, он пытался как бы демократию такую сделать и одни рабы хотели идти на юг другие рабы говорили а мы пойдем на север да самые умные говорили пойдем на рим но каким-то образом спартак вроде шел на рим а потом вдруг пошел на север и и не пошел в рим О. собственно все Я не собираюсь тут рассматривать с вами восстание самого спартака но влияние не только на римскую, но и на всю мировую культуру этого восстания Спартака до нашей эры. То есть это было до Рождества Христова, более чем 2000 лет назад. Оно колоссально, и мы его помним, в Советском Союзе восстание рабов, а рабы Спартака почему-то в Советском Союзе считались как пролетарии, пролетариат, вот такой вот римский. Ну, вот так считали в Советском Союзе, да. И вот было колоссальное влияние кармическое не только на Италию, как на страну, но и на всю мировую культуру, потому что считалось, что это третье восстание рабов, которое было в Италии, значит, было до этого еще два. То есть рабам было настолько плохо, что они вот таки могли организовывать восстания, они, конечно, были разбиты, а были они разбиты потому, что у них не было образования, как вести правильно войну, не было обучения, а кроме того, они были разбиты потому, что у них была вот какая-то демократия, и выслушивали все, и каждый говорил, нам это надо, нам то надо. А все эти мнения, они базируются на жизненном опыте каких-то конкретных людей или на интересах. Какой-то конкретной группы. И когда нет единого мозгового центра, и так как это была армия рабов, а не военных, то не все хотели подчиняться приказам, они делили свою армию. Одни считали, что нужно нападать, хватали группу, нападали. Но, тем не менее, кармические последствия для Италии были грандиозными, потому что э, и количество смертей было огромным, и, и вполне возможно, что ну, рабов этих боялись, даже после того, как армия Спартака была разбита, еще очень долго легионы гонялись за какими-то группами этих рабов, которые оставались, прятались. Они уже в открытые сражения не вступали, но разбой на дорогах они делали замечательно. Поэтому вот это первая ситуация. Вторая ситуация, которую я вам хочу представить на ваш суд, каким образом учиться видеть карму своей страны, это всем известная вам революция 2017 года. Мы не будем возвращаться к тому, что э, декабристы разбудили Герцена, Герцен начал религиозную агитацию там и так далее, вот, и не будем горько в это впутывать. Идея вся в том, что если рассматривать вот революцию как одно событие для страны, понятно, что была Первая мировая война, и были пораженческие настроения, и солдаты повозвращались с фронта, и никто уже не хотел воевать. И эта царская власть всем вот так вот была, и временное правительство, и в общем все условия, верхи не хотели, низы не могли. Но идея в том, чем же обернулась вот эта вот великая, в кавычках, октябрьская социалистическая революция для всех нас и 70 там чем-то лет, в каком дерьме мы все прожили. И как это было все сложно, и какой был дефицит всех товаров. Но при этом Политбюро никогда не голодало, им было достаточно хорошо. Они все выезжали за границу, как и комсомольцы, и госбезопасность. И они по-своему кайфовали от своей власти, и они совершенно не хотели ничего менять. И, и только лишь согласно плану маршала, Советский Союз в конечной мере наконец-то развалился. Благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, кто-то до сих пор его не любит, проклинает. В основном это работники спецслужб. Ну а для меня лично Горбачев просто изменил мою жизнь и судьбу. Дело не в развале союза, а дело в том, что он разрешил кооперативы. И благодаря этому школа йоги, институт и Харьковский университет йоги смогли начать свое существование. Но революция... 1917 года она привела к обнищанию народа неимоверному. Она привела к гражданской войне, где огромное количество людей погибли. Она привела к тому, что Россия, э, границы, границы государства сузились неимоверно. Она привела к тому, что за золото пришлось закупать паровозы, потому что паровозов не было, а инженеров всех уничтожили на корню. Как и врачи, как и всю науку, кто-то убежал. И вот эти вот бесконечные войны с офицерами, и это бесконечное обнищание, и у крестьян забирали все. То есть вот одно событие, на сколько лет свои последствия растянуло для, для всех, всех граждан на огромной территории. То есть если брать, например, сравнивая США, где не было никаких войн огромное количество лет, ну там мы не учитываем войну севера и юга, э, потому что там были рабы, а там не было рабов, там была дискриминация, а там не было, ну в общем, все это хижина дяди Тома, да. Э, но э, все войны, они истощают страну, чрезвычайно истощают, и деньги, которые нужны были бы на возрождение, Страны и улучшение образа жизни населения, они тратятся на войну, потому что у каждой войны есть свои причины. И большинство войн, э, и поводов для этих войн, оно высосано из пальца, потому что нужен был вот какой-то повод, чтобы поднять народ, заставить взять оружие, э, сойти со своих насиженных мест и бегать с автоматами, или с винтовками, или с палками, и как бы в кого-то там стрелять. Поэтому для того, чтобы увидеть карму своей страны, ну если вы свою карму не можете увидеть, то даже не нужно начинать. Если у вас получилось увидеть свою карму, вот как, как бы развертывание плана вашей судьбы, э, с чего вы начали свое образование или трудовую деятельность, где вы оказались сейчас, и эта карма пошла вверх или пошла вниз, то есть это первое, что нужно увидеть. Вот есть какое-то событие там, или ваши мечты какие-то, или ваши жизненные планы. А дальше вы пытаетесь посмотреть, вот ваша карма улучшилась или ухудшилась. И как это смотреть? Это смотреть по образу жизни, который сейчас у вас есть. У нас была дискуссия с одним молодым человеком, который рассказывал, что у него два туалета дома. Но это замечательно, это очень хорошо. Как бы я рад за вас. Шикарно просто. Вот, с собой я не сравниваю, хотя и можно было бы, но зачем? Идея, идея, вот, например, был такой сиделец, бывший мэр Харькова, которого звали Гепа, и какой бы он ни был криминальный в юности, и он наперстками занимался, не помню я, за что он сидел, но получилось, что когда он стал мэром Харькова, да, конечно, были поборы там, и, и, и были огромные вот папки с криминальными делами, но тем не менее перед своим уже уходом из этой жизни и, и ранением пулевым Гепа э, сделал для Харькова неимоверное количество положительных каких-то событий. Парк Горького просто превратился в цветущий сад и были отремонтированы здания, причем Бекетовские здания по Сумской, и огромное количество кусочков отдельных харьковских просто расцвели, не говоря уже о том, что и жилья много понастроилось и так далее. И при всем том, что этот мэр сидел несколько раз и он был в принципе по своей натуре криминальным человеком, хитрым и коварным, но тем не менее он значительно почистил свою карму тем, что он город превратил просто в цветущий сад. Ну, а теперь получилось усилиями президента одной из стран, этот город опять попал в руины, как бы их кто будет его восстанавливать, и теперь после всего этого Гепу, как бы криминального чувака, будут воспринимать по-доброму. Это очень интересно, и что улучшит, естественно, карму того же Гепа, не знаю, как там допкин, где он сейчас и чем он занимается, но тем не менее вот на сравнительном таком анализе, на сравнительном позиционировании карма бывшего мэра Харькова Геппе выглядит очень неплохо, потому как вот все, что он сделал для Харькова, сейчас оно разрушено, это все понятно, но тем не менее, если говорить вот о карме, то эта карма улучшилась поэтому каким образом нужно смотреть карму своей страны первое посмотрите свою карму хоть что-то вы можете увидеть ваша карма улучшалась то есть ваш образ жизни поднимался или он опускался это первая часть события эмоциональные которые были у вас по жизни по судьбе они привели к улучшению или к ухудшению, привели ли они к жизненной мудрости, или наоборот, вы состарились и ничего не успели понять. Видите ли вы, что ваша семья, ваши родственники, они каким-то образом поднимаются, или они опускаются в общей сумме, какой-то балансной такой. Вот по этим, как бы таким мелким категориям, сначала вверх или вниз. Вы можете определить, ваш род поднялся или опустился, просто опрашивая родственника. Вы наверняка знаете, что у них где и как и что произошло. Ну вот, например, если рассматривать революцию 17 года, все эти офицеры, которые проиграли гражданскую войну, им пришлось во Франции там полы мыть в ресторанах и официантством заниматься, то есть еду подносить к парижанам. Вот эти все офицеры наступили на горло своей песни и фактически они удрали в эмиграцию и там они начали не то что с нуля, там они начали ниже плинтуса, наступили себе на горло и как бы вот начали с самых низов. Так всегда выпадаешь, когда в эмиграции у тебя нет профессии, которая отвечает потребностям населения вот той страны, куда ты удрал. Каким образом смотреть карму своей страны? Берете какое-то одно событие, которое было в вашей стране. Когда я рассматривал карму Украины, я рассматривал, вот какой президент поднял карму страны. Про Кучму, как бы, про, извините, про Кравчука говорить бесполезно. Это коммунистический лидер, он был, он ими остался, хатынка в Канаде, а вот дальше Кучма, он уже пытался поднимать карму Украины, потом был Ющенко, он пытался еще больше поднимать карму Украины. Ну а потом пришел Янукович после Ющенко, и он все опустил в самый низ, насколько мог, потому что он выполнял как бы задание, вы понимаете, чье. Ну и вот после этого Зеленский поднял карму Украины на небывалую высоту, потому что... Вот Украину уже принимают в Евросоюз, и, и, и далее как бы, ну, все будет лучше. Естественно, что когда вот вы купили Мерседес, а ваши соседи ездят на разбитом Вольцвагене, у них возникает зависть, и, и они начинают вам мстить как-то, валерьянку на капот выливать, чтобы коты собирались, или что-то еще. И вот получается, вроде образ жизни ваш улучшился, но из-за вот соседства такого вы не чувствуете вот этого улучшения, потому что все время что-то портится. То же самое вот когда развод, семья распадается. И, и вдруг вот этот мужик, который пьян стал, бухал, жену бил, вдруг он видит, что они развелись, она стала жить отдельно, а ее на работе повысили раз, потом повысили опять, потом она какие-то курсы еще больше она повысилась, и она уже на машине ездит, ее уже возят, у нее охранник личный шофер, и он идет в полный запой, потому что ему так хреново видеть, что вот его жена так продвигается». То же самое сейчас произошло с кармой Украины. Э, но ну, и поэтому вот, вот это все то, что вы можете наблюдать. Поэтому э, вы смотрите на события, события, которые в странах есть. Э, и дальше вы смотрите, а что же будет дальше. Ну если мы говорим, например, о карме США, то вот сейчас вы, наверное, слышали, произошло событие, когда... Э, Высший орган судебной власти принял решение относительно абортов. Две партии, демократическая и республиканская, они воюют в этом вопросе давно. Конституционное право женщин на аборт было закреплено в 1975 году. Сейчас эта ситуация резко изменилась. То есть какие-то силы, которые боролись там, они достигли то, чего боролись. И вот сейчас все это поменяется. Президент сегодняшний США недоволен очень. Такой он весь вот, уставший из-за этого. Но вот, например, к чему это карма? К чему это карма о запрещении аборта в определенных штатах? К чему она приведет всю страну? Опять-таки, если смотреть, о карме соединенных штатов то в двадцатые годы там в тридцатые плюс-минус до да, сделали сухой закон в сша и вот этот вот сухой закон к чему он привел то есть если рассматривать кармически он привел во-первых подпольным каким-то цехам по производству алкоголя он привел к тому что появились какие-то клубы подпольные где люди пьянствовали и развлекались как могли, и отрывались как могли. И прослойка мафии вот в этом социуме американском, она выросла до неимоверных размеров, потому что была огромная потребность вот в этом нелегальном алкоголе, ну, а когда что-то нелегальное, вот раньше люди, вот там инженерная какая-то семья, они вообще, может, не покупали алкоголь. Ну, а тут как бы уже дело чести э, добыть какую-то бутыляку, когда приходят гости. И вот любой сухой закон, он как бы к чему-то приводит. Он приводит к росту нафиозных структур, потому что появляется нереализованная потребность, которую можно удовлетворять. Это все относится к азиатиде, то, что называется черти, сказка о попе, работники Балде, цивилизация азиатида. Аналогично то же самое было, когда Раиса Максимовна, уважаемая и замечательная, натравила Горбачева Михаила Сергеевича, и он забабахал в Советском Союзе сухой закон, повырубали виноградники абрау дюрсо э -э, и в кишиневе виноградники повырубали и это все было очень агрессивно и все виноделы прямо плакали рыдали потому что столетняя лоза там какая-то 30-летняя она уничтожалась сжигалась вырубалась на корню а это труд но громадного количества людей в принципе алкоголиков делает то что называлось раньше жушка это когда фрукты гнили потому что они были вовремя не проданы и из них делалась такая жушка барматуха да и вот вот это вот смешение разных сортов вин оно приводило к, к алкоголизму все это знали конечно в советском союзе не получилось такой мафиозной прослойки которая была в США, но в какой-то момент более умные люди поняли, что это вообще ни к чему не приведет, и это глупо, у людей должна быть отдушена. А если все время какие-то грустные новости, тяжелые, скандальные по телевизору, то весь народ оказывается в таком депресснике, должно быть что-то обязательно положительное, Хоть чуть-чуть, за что можно сознанием зацепиться, потому что когда вся страна в несчастье, то и производительность падает, и народу не хочется совершенно работать, потому что депресняк идет тотальный. Вот получается, вы берете одно событие и смотрите, к чему это событие привело. Вы берете там подписание какого-то мирного договора, ну, например, о разоружении, когда Украина добровольно э, сочла нужным ликвидировать у себя ядерный потенциал. И, и к чему это привело? В те времена даже подумать никто не мог о том, что будет такая война грандиозная. Но, тем не менее, вот мы же видим, что это, что это все случилось. Как бы... Не говоря уже о том, что вот, ну, например, мелкая какая-то символика Чинь вот и вот из этой мелкой символики, какого-то там полка, которая похожа якобы на какие-то знаки, из-за этого раздулась вот целая такая теория о нацистах, и которая послужила базой и поводом вот к этой войне официальным при этом понятно, что все э, произошло совсем по другим причинам. И никакого отношения к этим звездочкам и к этой символике это все не имеет, но раздувалось именно, именно из-за этого. Если вы почитаете все остальные войны, причины остальных войн, то повод он создавался. Как журналисты создают информационный повод, точно так же у большинства войн был создан искусственно такой вот информационный повод. С другой стороны, та власть, которая просматривает символы каких-то военных частей, они же должны понимать, что есть похожесть какая-то и, и воспрепятствовать этому, но вот они промолчали и, и никто как бы и внимания тогда не обратили, как пел Высоцкий. С другой стороны, все, кто занимался йогой, все прекрасно знают, что в Индии, когда вы берете Ганешу, у него на руках есть две свастики. Одна идет против солнца, другая идет по солнцу. Гитлер брал свастику, которая идет против солнца, то есть против цивилизации, построена на, на насилии. Но это просто вот, вот такой вот символ, этим символом более чем 5000 лет. Они, они пришли еще из прошлой цивилизации до этого. Вполне возможно, что они и до всемирного потопа эти символы существовали. Но, как бы так получается, что кто-то берет этот символ и уже ассоциации с прошлого они как бы уходят, теряются сами собой. Есть выступление по телевизору. А есть именно события. Вот, пожалуйста, не путайте, что кто-то там выступил по телевизору, и после этого, как люди на YouTube любят делать ролики, им нужно, чтобы ролик открыли, посмотрели, и в результате они получат деньги за рекламу. И поэтому они уже потеряли страх и совесть. Они создают, им главное создать название ролика и картинку поставить такую, чтобы люди кликали чисто автоматически, потому что эта картинка и название ассоциируются с тем, что наболело. И вот из-за этого, кликабельности из-за этой, и из-за того, что YouTube оплачивает за рекламу на видео, которые много просматриваются и комментируются, вот из-за этого идут все фейки, идет все это вранье. И так получается, что мы видим ложную совершенно информацию, которая никак не подтверждается фактами. Тем не менее, выступление какое-то или какое-то видео, они несут кармические последствия только для того, кто их сделал и выпустил. Даже если это видео было сделано по приказу, или по предварительной оплате, или заставили какого-то программиста создать какое-то видео, он сам с ним не согласен, но делать нечего, иначе как Шевчук пел, потому что есть семья и дети. Да. И, и люди как бы боятся, они, они вынуждены выполнять. Но тем не менее они прекрасно понимают, что карма их будет идти вниз, потому что они пошли на это, ну и отреклись как бы от своих взглядов но сделать они ничего не могут, потому что чакра Муладхара означает инстинкт самосохранения сильнее, чем анахата чакра, это совесть и человеческие какие-то качества с другой стороны неизвестно что бы я делал, если бы я попал в такую жуткую ситуацию и, и как бы мое тело и моя чакральная система на все бы на это реагировали когда вы начинаете свою личную карму смотреть, то вы понимаете, что такое количество неизвестных возникает, что очень трудно вообще предположить, по каким линиям это будет развиваться. В этом случае нужно идти логическим путем, если вы увидеть не можете, с чего-то же надо начинать свое видение раскрывать, когда сидят криминалисты, следователи, ну не те, которым нужно дело закрыть и премию получить, а действительно те, которые считают это своим долгом, своей миссией, своей профессией, как бы, и они смотрят, вот у нас есть какие то факты, да? И к чему это может привести, где нам искать вот этого преступника, к чему он привязан. Вначале всегда преступника ищут по привязанностям. То есть где живут его родители, в каких городах он вырос, где у него друзья, где у него любовницы. Ну и начинают искать его по насиженным местам. Да? И вот, ну это как анекдот, когда... Приходит советский чек в Турубюро, куда бы вы хотели поехать. Он говорит, ну, по ленинским местам. Пожалуйста, у нас есть вот Шушинская, ну, хотите, Финляндия разлив. Он говорит: Да нет, зачем мне ваш разлив и Шушинская? Я хочу Берлин, Цюрих. В Советском Союзе сейчас это как бы так непонятно о чем это было. Но тогда в Советском Союзе, Берлин, Женева, Цюрих, это было невозможно. Это было увидеть Париж и умереть. Вот получается, что карма каждой страны, она как бы привязывается к каким-то параметрам, и вначале вам трудно увидеть карму всей страны, потому что огромное количество неизвестных, и в парламенте каждой страны куча партий, и все что-то говорят, и пытаются раскачивать вот этот вот вагон. Почему военное положение в стране так важно для, для кармы, для многих правителей? Потому что когда военное положение, вот военного положения в стране, это значит, что вся власть переходит к президенту, и можно уже не прислушиваться к голосу парламента, потому что у нас военное положение, поэтому до мирного времени сидите и не рыпайтесь. Примерно, примерно вот так. У нас получается, карма стран, она зависит от каждого конкретного события, которое происходит, не от выступления по телевизору. Это тоже выступление может поменять карму всей страны. Другое дело, что сейчас вот эта вот война показала неимоверное количество лжи, которое по всем направлениям идет. Потому что кто-то хочет просто попиариться, ну а кто-то хочет создать альтернативную реальность. Это во всех странах всегда было, только вот не в таких вот грандиозных объемах. Ну как бы, ну и уже в ООН говорили про эту неимоверную ложь и всю эту волну. И в других как бы социальных европейских институтах. Но тем не менее, как бы там пропагандисты не пытались улучшить ситуацию своими выступлениями карма от этого никак не улучшается поэт потому что это просто как бы ля-ля вот такое вот получается и происходит карма она выстраивается в результате каких-то действий карму можно Ухудшить, улучшить, особенно если каким-то действиям или к результатам чьих-то действий притягивать внимание общественности. Ну вот сбитый самолет, например, вот это вот кармическое действие. Или какие-то обстрелы, или убийства людей, там изнасилование массовых женщин. Вот это вот все является как бы кармой. При этом нужно понимать, что карма... вот Почему я начал с восстания Спартака? Вначале, когда мы говорим о карме всей Италии, карма ухудшилась, потому что любая война требует затрат, Любая война стоит денег, и поэтому деньги из бюджета страны должны быть выплачены итальянским легионам, чтобы они усмирили восстание Спартака. Это стоило неимоверно дорого. Естественно, после этого был у них дефицит бюджета, хотя таких слов в Италии в те времена еще не было, наверное. А вот теперь, если посмотреть, ухудшилась ли карма у самого Спартака, и у всех его гладиаторов и беглых рабов, которые примыкали и примыкали к этой армии спартака. А вот получается, что они то боролись за свои права, их так там унижали. Во-первых, они были в самом низу общества, они были рабы, они были абсолютно бесправные. И они боролись просто за свои права. Поэтому получается, что все их действия... Перед кармическим институтом, институтом кармы, как механизмом воздаяния, они оправданы. Ну почти все действия. Наверняка они там и грабили, и питаться им нужно было чем-то. И это же была не армия обученная, где все было распределено и обязанности разделены. Это была группа беглых рабов, которые как бы захотели жрать, нужно набег на деревню совершить и все у них отобрать. И, и вот это, конечно, карму им портило. Но когда они сражались с имперскими войсками, то все было наоборот. Никак карму им это портить не могло. Когда советские, если говорить о Советском Союзе, солдаты, они выбивали фашистов с территории Советского Союза, это никак их карму не ухудшало хотя но ну они же сражались за свою территорию и за свою землю они сражались вот эти вот вещи как бы нужно понимать какие действия опускают карму а какие действия как бы эту карму наоборот облагораживают и поднимают то есть э к чему я хочу вести? Я не хочу никаких заключений приводить, я не хочу никаких э, predictions э, как бы о будущем вам рассказывать, э, потому что цель-то другая. Цель в том, чтобы вы улучшали э, навык свой визуализации и могли видеть, к чему приводят те или иные последствия. Ну, например, нужно представить, уметь представлять, если вот есть страна какая-то, там, 42 миллиона человек, и эта страна подвергается, ну, какому-то нападению, и уже в каждой семье есть и раненые, и убитые, и занятые на фронте, и обездоленные, и безработные, и те, кто подвалом там сидят месяцами, да. Вот эти все 42 миллиона проклинают, но каких-то определенных, известных им личностей. Когда это все идет в заголи, оно работает очень слабо, как только у проклятия появляется цель, конкретная личность, все оно работает совершенно, совершенно замечательно. При этом, при всем карма страны, она зависит не только от вот одного какого-то витка, вот выбили там врага со своей территории, да, вот тех, кто подавлял восстание Спартака, рабы боролись за свои права. Они все потащили негативную карму. И поэтому всех этих военачальников никто не помнит. А вот Спартака помнят до сих пор. Получается вот так. Поэтому посмотрите карму своей страны, попытайтесь ее увидеть. Карма может быть политическая, может быть экономическая. И лучше две категории эти разделять Потому что если мы начинаем сбрасывать все в одну кучу, ничего вы не увидите, кроме своих эмоций, которые будут переполнять вашу голову. И поэтому нужно этот процесс, попытка увидеть карму, начинать с самых-самых вот элементарных вещей. Вы берете какой-то сильный эмоциональный поступок, событий в своей жизни и пытаетесь посмотреть, чему это все привело. Я не знаю вашу судьбу, вам легче как бы, ну условно говоря, посмотреть на это когда вы интересуетесь кармой своей страны то вы всегда будете видеть как то или иное событие оно влияет на что-то оно или открывает двери к благоденствию или открывает двери например ну к какому-то обнищанию если говорить вернуться в ссср то введение войск в афганистан Сначала это был вот такой настрой, мы должны помочь там кому-то в Афганистане. Мало кто знал, что Афганистан кроме опиума больше ничего не производит. То есть это была война как бы наркобаронов, в которой Советский Союз активно участвовал. Но с другой стороны фармацевтическая промышленность нуждается вот в этих всех веществах для того, чтобы готовить эффективные Эффективные лекарства на разные совершенно направления. Но тем не менее, невозможно оправдать ведение войск в чужую страну какой-то там фармацевтической промышленности. Пусть сами достают то, что им нужно доставать. Почему 20-летние мальчишки должны в цинковых рабах возвращаться на свою родину? То же самое была как бы советско-американско-вьетнамская война. И Советский Союз, и Америка влезли по уши в эту войну во Вьетнаме. Но получается очень интересно, что вы смотрели вообще, какой бюджет сейчас у страны, которая называется Вьетнам. И вот получается, вот вроде бы страна черти какая, а сколько денег их бюджет, у них какой доход получается какой бюджет страны в Вьетнаме? когда вы начинаете с матс, бюджеты стран сравнивать, то вы приходите к совершенно удивительным выводам. И, и вам действительно одно дело верить телевидению, а другое дело видеть, что в итоге происходит. И получается, что война во Вьетнаме, э, вьетнамцы боролись за свою свободу. Как ни крути, они были на своей земле, поэтому карма у них чиста. А вот две силы СССР-США, которые пришли меряться силами на территории Вьетнама, карма и той и другой страны за Вьетнамскую войну, она достаточно сильно сошла на нет и опустилась. Вот примерно по этим критериям можете развивать свою визуализацию. Спасибо большое, счастья вам. По второму курсу я начитал то, что я собирался начитать. У вас было две медитации для практики. Одна медитация расширения, пульсации своей ауры. Другая медитация закон вертикального огня, когда вы пытаетесь свою сушумну превратить в такой визуализированный огненный столб и пульсирующим образом на вдохе-выдохе поднимать его на высоту пятиэтажного дома или 24 этажки, а дальше вы пытаетесь этот столб своей медитации соединить солнце и закачивать энергию от солнца в свою сушумную, ну а хвост из Мадхары чакры опустить в центр планеты, в горячее ядро, и вот соединить, быть как бы на, на этой линии солнце-земля. И поймать свои ощущения. Критерий очень простой, если это не в вашем воображении, а вы в действительности вырастили из огненной плазмы э, такую астральную дорогу между Солнцем и ядром Земли, то в этом случае буквально там 3-5 минутная медитация будет изменять ваше состояние. И вы будете набирать определенные ощущения. Вот вот эти вот ощущения и есть то что будет приводить к изменению к трансформации вашего сознания то что и называется расширение сознания это достижение новых совершенно состояний в результате вашей медитативной практики теперь я что я буду делать дальше я возвращаюсь на канал первого курса и буду начитывать те лекции которые должны быть по плану и когда будут происходить какие-то ну большие глобальные события не в военном, а в политическом э, плане или экономическом, я буду пытаться смотреть, э, как это влияет на карму стран, ну и буду делать доклады по, по карме стран. Когда я получу от вас достаточное количество отзывов, как на вас повлияла медитация с расширением ауры и медитация... По закону вертикального огня мы будем продолжать наше духовное развитие на канале второго курса. Спасибо большое. Счастья вам.